Народ, всем привет, добро пожаловать на очередной выпуск Калибровости. Сегодня мы поговорим про последнюю информацию, последние новости, которые нам известны по игре Калибр. И да, в названии не кликбейт, снег будет в Калибре. И это я не взял из с головы, возможно немножко где-то притянул, но давайте посмотрим на вот этот вот фрагмент. А, кукурузка спрашивает, когда Украина в Калибре? Альберт. Пока, не я знаю, пока не планируем. Снег в Калибре будет. Да, пока не планируем. Как вы поняли, здесь упоминается, что в «Калибре» будет снег. Скорее всего, это готовится очередное ТВД, которое перенесет нас куда-то в заснеженные дали. Это прекрасная новость, единственное, что меня смущает, это просадки FPS из-за снега. Это будет больно. Следующая новость, хотя это не новость, если честно, она покрылась мухом, но, тем не менее, Альберт Жильцов не креативный продюсер игры. Причем уже давно. Он является директором студии 1SGR, вот имейте в виду. И у них готовится, кстати, несколько проектов, о чем он упомянул в этом же видосе. Единственное, что я узнал нового, что теперь креативный продюсер Антон, и как они сказали, теперь живите с этим, ну я согласен, не знаю, зачем нам информация, но тем не менее, когда-нибудь мы его все-таки увидим. Ну и теперь шуток с Масяней будет гораздо больше, чем раньше. Ну, Альберт теперь директор, поэтому уважительно относитесь э, к данному человеку. Все-таки директор. Не надо было промосять, Ладно, поздно. Кстати, заходите, смотрите, иногда прикольные вещи разгоняют. Если вы интересуетесь именно калибром, нет, не заходите туда. Это не про калибр стримы. Это просто где-то выстрелило в этом выпуске. А так они разгоняют совсем по-другие вещи, разговаривают именно про новости игровой индустрии. Вот, уже не новость, но, тем не менее, стартовал у нас ивент «Защитник Отечества», и, как по мне, это полная хрень. Вообще не интересный ивент, который ну, создан только для того, чтобы, не знаю, немножко отвлечь нас, пока разработчики это очередное обновление, которое нас в скором времени ожидает, ожидается, потому что уже появляются новости, понемножку, по чуть-чуть уже начинают сливать информацию. Ну а сам ивент, если честно говорю, вот, действительно, прицел волка отличный, шикарный. Ради этого стоит поиграть. В остальном вообще не имеет смысла заходить. Ценник очень завышенный. Я бы сделал ценник пониже, ценник слишком завышенный на то, что дают данным магазинам. Но это лично мое мнение. Также есть небольшие изменения. Если вы нажимаете кнопку так, то видите статистику за ваш бой. Там у вас есть содействие. Теперь это будет не содействие, это будет помощь. Я заметил, что в официальной группе в Калибр, у меня в группе в Ка про Калибр тоже народ начинает возмущаться, хейтить, стиваться. Вот это самые большие изменения, которые ввели. Ха-ха-ха, блин, блин, ну зачем типа это надо? Лучше что-нибудь хорошее сделали. Блин, народ, нам сейчас по чуть-чуть начинает сливать новость. Это маленькое изменение, которое просто появилось в игре. Раньше содействие не имело смысла, сейчас в это вкладывается больше смысла. Туда сейчас будет входить, если вы там потушили противника, бафнули противника, нажали на С кнопочку, да, подсветили противника, что, блин, мало кто делает, какого хрена вообще мало кто это делает. Возможно, это изменение, если что, принесет больше пользы в игре, чем вы думаете. Ведь э, в бою, если противник будет подсвечивать другого, кто-то что будет спам, да не будет спама. Да даже если будет спам, какая нахер разница, кто сильно общается в переписке, правильно, все в основном общаются голосом. А кто общается в переписке, то вообще портит игру. Так вот, сейчас будет больше людей подсвечивать противника ради каких-то крох. И это здорово, они наконец-то начнут это делать. Блин, вот это уже, не знаю, плюс 50% радости от нового патча. Так вот, теперь статистика будет более понятна. Больше будем понимать, за что я буду даю там за расходники, за все остальное. В принципе, вот в этой вот статье все подробно расписано. Долго останавливаться не будем. И так, думаю, много времени этому уделили. А также у нас стартовали X2, если честно, я бы не делал, ну X2 это хорошо, мы будем фармить, причем мы будем фармить с 22 февраля, да, с 22 февраля по 1 марта, это продолжительный период времени, когда можно нормально так фармануть. Если честно, обычно у нас запускали на выходные, а тут нам дают целую неделю, зачетно. Но если честно, я бы что сделал, я бы сделал не 500 получения, да, награду у нас, а тысячу. Вот сделайте тысячу. Будет уже хорошо. И плюс давайте в ивент. По мне это нормально. 500, которые дают нам э, за 2000 опыта, это слишком мало. Я предлагаю давать 1000. Не знаю, если вы с тобой согласны, пишите в комментариях, да или нет. Ну, это лично мое мнение. Полторы много, тысяча нормально. И нам не так уж и много, да. Чтобы перегибать. И с них, конечно, не ухо. А также нам дадут возможность при нажатии кнопки Escape. Обновление 0.19.0. Посмотреть, какие задания еженедельно и ежедневно у нас выполняются, чтобы мы могли подкорректировать свой бой, что мы успеваем сделать, что не успеваем сделать, настреляли ботов, не наставляли В общем, нам так будет гораздо удобнее вернули. Да. Знаете, что-то такое недавно забытое, да? Также в 0.19.0 появится система редкости. У нас будут э, камуфляжи обычные, необычные, редкие, легендарные и эпические, если мне память не изменяет. Так вот, они будут разделяться на разные цвета, чтобы игрокам было гораздо проще определить редкость данного камуфляжа. У всех это возникает какая-то проблема, по ходу. Но, если честно, да, так будет гораздо проще, привычнее. Во всех играх есть система редкости. Кстати, в Калибре то же самое было. Когда еще игру делали в дал далекие лохматые годы, там была возможность получать там перчатки, ботинки, бронежилеты и все остальное. Разной редкости. То же самое обычное, необычное, легендарное. Такая же система, только сейчас на камуфляже. А раньше это была прокачка именно э, шмота, оперативника, что, что прокачивало, делало сильнее. Правда, дальше было всего 5 уровней прокачки, а все остальное уходило именно в одежду, которая выпадала из боксов, которые доставали. Кстати, эту всю информацию я буду рассказывать в своем историческом видосе, который я, блин, до сих пор пишу уже больше, наверное, полгода, и все, руки никак не доходят его дописать, доснимать. В общем, ждите исторический видос от меня про весь путь калибра. Вот такого вот небольшой вам спойлер секундочка Ванги, лично я думаю, что будет какое-то очередное либо азиатское, либо турецкое подразделение у нас в игре, но, если честно, на последнее время я очень сильно жду индийское подразделение, это очень уматно загуглить, и там даже можно с рогаткой бегать, но, если честно, больше смысл индийского подразделения в том, что там много чего можно, Мутить имя культурного, все, что там есть, брахмы и так далее, вот боги и вот это все-все-все, там это может как-то притянуть, тем более... Эмблемы будут классные по-любому В общем, все будет тематическое Именно индийское, это, это классно Тем более, в последнее время у нас набирается тренд Индии в России Если вы не заметили Много кино и всего остального появляется Поэтому я Очень жду Индию, интересно было бы на это посмотреть Поэтому пишите в комментариях Какое именно вы подразделение ждете И ждете ли вы Индию Или что вы хотите также у нас изменится карта деревня. Теперь она будет называться Аль Рабат. Ее переделают для ПВЕ. Если честно, выглядит обалденно суперски. Я хоть и не играю в ПВЕ, но оценить ту работу, которую они сделали, обязательно зайду, сделаю. И даже сейчас визуально это смотрится просто обалденно шикарно. Добавили даже технику, чего раньше не было нормально в игре. да? Хотя ну, там было такое, но сейчас это выглядит прям, прям мощно. Мне очень понравилось. Дизайнеры красиво все нарисовали. Ожидаем таких же изменений в пвп карте, если честно, мне зашло, давайте больше таких элементов, добавляйте на карту уже Аль Рабат. И остальные карты, естественно, тоже не забывайте переделывать, потому что то, что вы сейчас делаете, кто бы сейчас не назвал мне под Халимом, сейчас карты выглядят лучше, чем выглядели раньше, они делают их все лучше и лучше. Если вы со мной не согласны, дизайте меня, пишите всякую хрень мне, но я считаю, что сейчас в карты становится гораздо лучше, чем были в старте. Теперь для прохождения еженедельных заданий требуется выполнить уже не 10, опять, а 5, чтобы забрать награду. И, соответственно, чтобы полностью закрыть все этапы, уже надо не 30, а 20. Если честно, это классно, все обалденно, но, блин, ну, уберите эту долбанную вот эти вот... Почему? Зачистки вы все равно оставили, если не ошибаюсь, 20. 20, блин. Но ну, это все равно дохрена, блин. Но оставьте хотя бы, блин, 10. Вот такие режимы оставьте... Так, нет, не в такие, вообще во все режимы оставьте 10. Потому что затягивать игроков в ту же самую зачистку до 20 это боль и страдания для многих. Я, конечно, говорю, по большей части, наверное, для себя и для того народа, с кем я общаюсь. Да? Но, тем не менее, у нас в клане, если что, у нас есть клан, у нас в клане не делятся люди на разные ПВП, ПВЕ. Мы все играем с те режимы, которые нам нравятся. Поэтому, если что, по что бы ты ни играл, заходи по ссылочке под данным видео и вступай в наш клан. Так вот. Все хорошо но надо уменьшить количество. а так молодцы красавчики почему раньше этого не сделали непонятно вроде игроки орут об этом уже очень-очень давно ну и совсем уже по стареньким новостям немножко пройдемся добавили наконец-то возможность получить китайцев за кредиты я лично выкупил 2 ну, мне было возможность я уезжал но теперь я выкупил еще остальных еще двоих это соответственно медика да у нас и поддержку это класс, наконец-то мы их получили за кредиты, а не за наличку, да, но это значит, что скоро будет новое подразделение, на которое нам придется донатить. Что мне не понравилось, что да, есть возможность выкупить фон штаба, соответственно, получить там несколько образов, но это все равно, мать его, дорого. Две монет за фон, ну, блин, дорого. Для меня психологическая отметка, она стояла бы полторы тысячи. Две из копейки, много, полторы ровненько. Вот. Как по мне, немножко ценник завышенный, поэтому я не стал Фонштаба. Ну, на этом все. Спасибо, что посмотрели данный выпуск. Вон в таком терформатике будет выходить. Если вам нравится, ставьте лайк. Если не нравится, пишите, что не нравится. Будем корректировать, будем думать. Надеюсь, мы большую информацию знаем про новое обновление, которое уже ожидается у нас совсем-совсем скоро. Пока не скажу, когда. Что еще, если честно, сам не знаю. Но, судя по всем признакам, вот-вот уже скоро выйдет обновление. Поэтому следите за новостями, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить Самые свежие новости по игре Калибр. Ну естественно, если будет возможность, солью вам пару эксклюзивов. Когда-то в Калибровости это мелькало. Но с вами был Димон. Пока-пока. Увидимся на полях сражений.